Зайцев Алексей, на связи, сегодня раздел «Вредные советы». Не знаю, я вредный, советы у меня должны быть еще хуже. Поэтому задача очень простая — с вами поделиться такими советами, которые, если даже вам раньше помогали просто испортить бизнес, то я хочу его прямо за всем разводить. Вот. Следующий совет, который я хочу дать — это обязательно Введите балловую махинацию в своей структуре. Если у вас есть возможность переставлять людей в структуре, каким-то образом у вас есть э, возможность через сервисный центр переподписать какого-то человека, какие-то баллы у клиентов перевести на другого клиента, если у вас есть такая возможность, обязательно этим занимайтесь. Обязательно занимайтесь какой-то вот такой махинацией с баллов, потому что это людей максимально раздражает. Они понимают, что вы жулик. И Им от этого хорошо, знаете, как украл, выпил в тюрьму. Хоть кто-то романтик в этой жизни, да? Они будут чувствовать себя святыми на фоне вас. Поэтому обязательно делайте махинацию, это поможет вам развалить бизнес.